Вместе с оборудованием и расходами и материалами вы получаете ценный информационный пакет, который будет полезен не только начинающим предпринимателям, а и уже имеющим опыт работы в данной нише. Просто следуя инструкциям из данного информационного пакета, вы улучшите конверсию ваших продаж, у вас будет опытный продавец и настроенный дополнительный канал сбыта вашей продукции, который дополнительно приносит вам хорошие продажи круглый год. Все торговые киоски, Ретро Автомобиль, как и прочее торговое оборудование